Всем привет! Сегодня я расскажу о говорливых кошелотах, сенсационном маркере и трактористах-виртуозах. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Океанолог Магнус Вальберг из университета Южной Дании в Одессе и его коллеги прослушивали переговоры группы кашелотов, обитающие в районе Азорских островов. И обнаружили, что киты не общаются со всей группой, как считалось ранее, ведут диалоги. Кашелоты составляют фразы, длинные короткие щелчки, и система напоминает азбуку Морзе. Ученые выделили более 20 фраз, состоящих из пяти щелчков и больше. Значение сигналов пока не расшифровано, однако ученые полагают, что комбинации щелчков означают направление движения, подъем к поверхности или уход на глубину, а также сигналы об обнаружении пищи и поиске партнера. А в России ученые Института цитологии и генетики СУРАН открыли новый маркер раковых клеток и разработали эффективный способ их уничтожения. Исследователи выяснили, если к инициирующим раковым клеткам добавить фрагменты ДНК, клетки их захватят. это и есть тот самый универсальный маркер, полученный сибирскими учеными. В ДНК-зонд вводится особый флороохромный краситель, и принявшие его клетки начинают светиться красным. Также ученые проверили, можно ли с помощью ДНК в сочетании с другими средствами приостановить рост опухоли. Фрагменты ДНК обработанные химиотерапевтическим препаратом циклофосфаном, попав в стволовую раковую клетку, действительно способствовал ее гибели. И напоследок в Татарстане в Лайшевском районе Республики Татарстан в рамках выставки Форума Международные Дни поля в Поволжье состоялся второй этап отборочного тура чемпионата молодые профессионалы Республики Татарстан по компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин. В конкурсе приняли участие 15 человек студенты Казанского государственного аграрного университета, колледжи техникумов и молодые механизаторы, работающие на предприятиях агропромышленного комплекса Республики Татарстан. Первое место занял студент Гауль Нурхайбракманов, второе место в механизатор у Нышью Тазинского муниципального района Республики Татарстан Азамат Хазипов. Третий студент Меделинского сельскохозяйственного техникума Зуфар Ахмадеев. Присоединяемся к поздравлениям, а на этом все.